Минобороны России сегодня обнародовала данные о том, как на Украине по заданию Пентагона шла разработка биологического оружия. Как стало известно, США потратили 200 миллионов долларов на создание 30 лабораторий. Украинские специалисты собирали и отправляли в Америку штаммы опасных инфекций. Одновременно с реализацией программы на Украине стали фиксировать рост заболеваемости краснухой, дифтерией и туберкулезом. В 100 раз выросла заболеваемость курью. По данным российского Минобороны, сейчас киевские власти уничтожают все образцы, пытаясь замести следы. Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. По всей видимости, все необходимые для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезены с территории Украины. Кураторы из Пентагона понимают, что если данные о коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности, Будет подтверждено нарушение Украины Соединенными Штатами, конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия. Сегодня российская Минобороны сообщила, что СБУ и боевики батальона «Азов» заминировали реактор экспериментальной ядерной установки Харьковского физико-технического института. Цель – подорвать опасный объект, чтобы потом обвинить Россию в экологической диверсии. По данным военных, в город даже привезли иностранных журналистов. О том, насколько реальна такая провокация и какие еще ядерные секреты хранит Украина, наш обозреватель Александр Христенко. Харьковский физико-технический институт сейчас в зоне особого внимания российского Минобороны. По данным ведомства, в этом ядерном центре Украины может произойти заранее спланированное ЧП. СБУ совместно с боевиками батальона АЗОВ готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков. Националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте. Как сообщили в Российском министерстве обороны, СБУ и боевики Азова планируют взорвать экспериментальную установку и обвинить российских военных в нанесении ракетного удара. В Харьковском физико-техническом институте установлена так называемая подкритическая сборка. То есть это не полноценный реактор, но там существует мишень из облученного урана или вольфрама. И эта мишень э, в результате цепных э, ядерных реакций она набирает радиоактивность. Плюс в ХФТИ, это Харьковский физико-технический институт, хранятся запасы облученного ядерного топлива, то есть я, конечно, не готов там озвучить, сколько кварталов можно заразить в результате такого взрыва радиоактивным заражением, но эта речь идет все-таки о нескольких кварталах, которые могут быть серьезно повреждены. Речь идет вот об этом ядерном объекте, который с помпой открывали в 2016-м в присутствии Петра Порошенко и американского посла Джеффри Поэта. Реализовали проект при финансовой поддержке Аргонской национальной лаборатории США в обмен на Заявленная цель — научные эксперименты в области медицины. Впрочем, Харьковский физико-технический институт — огромный научный центр. Объединяет в себе, по сути, пять институтов. В материалах российской СВР фигурируют как центр, который должен был сыграть ключевую роль в создании украинской ядерной бомбы. Был как отдельная структурная единица создан центр по проектированию ядерного топлива и активных зон атомных реакторов. Вот этот центр вполне мог разрабатывать и топливо, которое необходимо для создание реактора, на котором можно нарабатывать оружие на по И все это на огромном еще советском заделе. Харьковский физтех был создан в 28-м году самим Йоффе, который решил, что стране нужен второй после Ленинградского Центр ядерных исследований. Выбор пал на Харьков, тогда столицу Украинской Советской Республики. Здесь работал Ландау, неоднократно приезжал Нильсбор. Благодаря талантам молодых советских ученых уже через несколько лет там наравне с англичанами совершили научный прорыв, расщепили ядро Атомолития. Курчатов предложил на базе нашего института организовать лаборатория номер один, которая должна заниматься атомным оружием. В 90-х оно было вывезено, но к созданию своего украинского ядерного оружия Киев был уже очень близок. Как сообщил агентство РИА Новости, источник в компетентном российском ведомстве, работы активизировали в 2014 году по негласному распоряжению Порошенко. Опытно-конструкторские работы велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям, а помочь с недостающими технологиями легко могли извне. Это ядерный шантаж. Это более серьезная штука для Украины. Они прекрасно понимают, что имея ядерное оружие, они будут всегда шантажировать Россию. Вы нам должны вернуть. Вы нам должны платить. Вы должны через нас прогонять газ. Вполне возможно, диверсия СБУ и Азовцев в Харькове, о котором предупреждала российская Минобороны, уже произошла. Вот заявление последних часов от главы МАГАТЭ. По всей видимости, установка уничтожена. Выброса радиации нет. Мы там на месте, конечно, не были, но все это место подверглось воздействию. Это уничтожение очень прискорбно. Второй, и, как говорят специалисты, гораздо более опасный ядерный объект на украинской территории, помимо АЭС, бассейновый реактор ВВРМ. И находится он в Киеве. Александр Христенко, Наталья Новгородова, Вести. Мы работаем для тех, кто не хочет отставать от времени. Смотрим 60 минут